Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такое чудесное кружево. Это одна из самых простых схем. Каждая часть вяжется из трех рядов. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 11 воздушных петель. замыкаем последнюю и первую петлю в кольцо соединительной петлей Это основа для первого фрагмента. Набираем 4 воздушных петли подъема Дальше вяжем не петля в петлю, а в серединку кольца, вот сюда. Делаем 2 накида, и вяжем первый столбик с двумя накидами. Трижды связываем по две петли. Второй столбик с двумя накидами в кольцо. Таких столбиков нужно связать 12 штук. Итак, в первом ряду 4 петли подъема и 12 столбиков с двумя накидами. Приступаем ко второму ряду. Разворачиваем вязание. Набираем 5 воздушных петель. 4 это петли подъема плюс 1 в узор. Эти петли над крайним столбиком предыдущего ряда. Над вторым столбиком мы свяжем столбик с двумя накидами. Одна воздушная. И снова столбик с двумя накидами над следующим столбиком. Воздушная, столбик с двумя накидами. То есть в этом ряду мы тоже вяжем 12 столбиков с двумя накидами, но перемежаем их воздушными петельками. Пока я связала 4 воздушных петли подъема и 11 столбиков с двумя накидами. После 11 набираем одну воздушную и 12 крайний столбик вяжем в четвертую воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Два ряда связаны, остался третий, обвязочный. Разворачиваем наш веерочек. Набираем одну воздушную петлю подъема. Теперь будем вязать под каждую воздушную предыдущего ряда. В первый промежуток вяжем столбик без накида, две воздушных, Столбик без накида сюда же. Под вторую воздушную. Столбик без накида. Две воздушных. Столбик без накида. У нас 12 воздушных петель в предыдущем ряду, поэтому таких элементов тоже будет 12 штук. Последний 12 довязываю между столбиком и петлями подъема. И на этом наш первый элемент полностью готов. Приступаем ко второму. Сначала свяжем основы для него. На схеме я выделила это отдельным четвертым рядом. Набираем 7 воздушных петель. И закрепляем их столбиком без накида вот сюда. Между столбиком первого ряда и столбиком второго. На получившемся колечке мы и будем вязать наш второй веер. Он будет наполовину сдвинут и расположен валетом по отношению к первому. Приступаем к пятому ряду. 4 воздушных петли подъема. Закрепляем их к первому кольцу столбиком без накида. Разворачиваем вязание. Это петли подъема а в само колечко свяжем 12 столбиков с двумя накидами. 4 воздушных плюс 12 столбиков с двумя накидами. Пятый ряд готов. Приступаем к шестому. Набираем 5 воздушных петель. 4 это петли подъема плюс 1 в узор. В каждый столбик вяжем столбик с двумя накидами, а между ними по одной воздушной петле. Всего 4 петли подъема плюс 12 столбиков с двумя накидами. Я связала 11 столбиков теперь 1 воздушная и 12 столбик вяжем в 4 воздушную петлю подъема Седьмой ряд. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. Обвязываем второй веер, так же как и первый. Под воздушную столбик без накида, 2 воздушных, столбик без накида. Так вяжем под каждую воздушную петельку. Итак, у меня все готово. Теперь будем делать переход к третьему вееру. И в дальнейшем каждый веерочек вяжется и крепится по схеме третьего веера. Набираем 7 воздушных петель. Закрепляем их между первым и вторым рядом столбиков. На этом колечке будем вязать третий веер. Четыре воздушных петли подъема. И обратите внимание, мы их никуда не прикрепляем. Разворачиваем вязание. И вяжем 12 столбиков с двумя накидами в кольцо. Все столбики готовы, приступаем к следующему ряду. 5 воздушных петель. Разворачиваем. Вяжем 12 столбиков с двумя накидами, а между ними по одной воздушной. Все готово. И вот на этом этапе мы будем прикреплять третий веер к первому. В обвязке первого веера отсчитываем третью вершинку. Вязать будем в нее. Набираем одну воздушную петлю подъема и вяжем столбик без накида под воздушные петли третьей вершины первого веера. Так мы будем крепить каждый следующий веер. В третьем веере осталось связать обвязочный ряд. В первый промежуток столбик без накида, две воздушных, столбик без накида.